Эта песня посвящена тому, вещи неприятные, но они были. У нас не было праздника 15 февраля сначала. Просто 9 мая, а война еще шла, выходили вставали, одевали ордена, кого были формали, вставали в колонны ветеранов войны. Это было. И ветераны их выкидывали из колонны. Что это такое у вас за война? Вот у нас война, вы идите отсюда. До драки доходило в Измайловском лесу вот здесь он. Вот. Ну, молодежь не будет с ветерами войны, социальной делой драться просто их. Так вот я по этому поводу, много было по о таких случаев, я был координатором у Лагунова. Знаете, Московской объединение, когда я тебя в Афганистане. Mm. Все ездил, поехал, смотрел, что происходит. Поэтому вот эта песня написана именно про это. Потому что есть война, любая война. И не по нашей воле мы друг друга не убиваем. И народ друг друга тем более. Есть приказы, его надо выполнять тоже. Любой солдат, невольник и заложник приказа и присяги, которые рушать нельзя. Что не говори, а мы с тобой товарищ, Пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожарись, Нас вела заветная звезда, Что не говори, а мы пройти сумели.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 А мы умеем верить в дружбу, закаленную в огне, И без слез оплакивать потери, Что же на войне, как на войне, Что ни говори, а мы сильны, как прежде, Верностью и честью фронтовой, Верностью дороги и надежде, Честью перед памятью святой, Что не говори, а мы верны, как прежде. Верностью и честью фронтовой, Верностью дороги и надежде, честью и памятью святой. Что не говори, а мы с тобой, товарищ, Пороху понюхали тогда, Сквозь огонь боев и дым пожар, А свела заветная звезда, что не говори. А мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня в наши боевые ордена. Что не говори, а мы пройти сумели все, что нам отмеряла война. И не зря сегодня в мгновение наши боевые ордена.